Да, слышно вас. О, хорошо. Я просто молчала, как называется. Может, слышно? Можно вопрос задать? Да, конечно, задавайте. Видео можно не включать, да? Можете не включать, можете включать, как хотите. У меня вопрос... Первая часть вопроса более личного характера, я просто писала вам на фейсбуке, как поводу чувства вины, как с ним быть, работать. Вот, с случаем, решила здесь спросить, вот у меня проблема в отношениях с отцом в жизни, прям вот красная линия с детства, и до сих пор я не могу это решить, я знаю, как убрать обвинение в фильмском студентов. Вот. Это отражается буквально ну, на всех сферах моей жизни. Это как бы ну, какая-то тяжесть постоянная, это проблемы в социуме. Ну, как-то можно это убрать или нет? А... Пробовала психотерапии это делать, сама разбиралась много лет. В итоге я пришла к тому, что я просто копаюсь в каком-то ну, просто в уме как будто бы, докопаюсь, и не могу, на уровне ума я не могу это решить. Не могу понять даже на уровне ума, что он не виноват, что у него не было выбора. Было немного ну, сказать психологического какого-то насилия, он все время меня обвинял в жизни. Даже там физическое было там ну, билд, да, просто не часто, но было такое. Я не понимаю, как это можно. Ну, как можно не обвинять в этой ситуации? Слишком много гнева накоплена внутри. Очень не хочу много времени за ним получаться. Но я тоже буду говорить. Суть вопроса в том, как это вообще можно разрешить. Смотрите, здесь необходима искренность. И действительно не стараться подменить те чувства, которые были испытаны, и замазать этот гнев, эту обиду, эти обвинения чем-то другим. То есть эти обвинения, они тоже имеют место быть. Потому что когда мы начинаем двигаться по духовному пути, Кавычках, да? Если нет э, ясности и правильного направления, нет вот этой мудрости, то здесь очень ум заблуждается, потому что тут э, всех прости, не обвини э, и так далее и тому подобное. Но важно уяснить э, одну вещь. Здесь первостепенно искренность. Понимаете, что происходит? Например, когда мы испытываем какую-то боль, какое-то чувство там гнева или раздражения, и двигаясь, опять-таки, я говорю, по духовному пути, если не хватает мудрости, то, соответственно, получается, что мы пытаемся это замазать. А это уже наложение, как бы это уже иллюзия в иллюзии. И здесь необходимо признать, что да, было больно. Да, есть обвинение. И расслабиться в этом. Просто в этом расслабиться, ничего не делать. Потому что все попытки что-либо с этим сделать, они уже исчерпали сами себя. И когда вы доходите до этой грани, когда уже а, пройдена куча практик, а, психотерапевты, какие-то молитвы, еще что-то, и там, а вот сыны не там, вот это уже говорит о более глубоком созревании мозга для того, чтобы обнаружить и просто... В этом расслабиться. Да, больно. Да, ненавижу. Да, обвиняю. Да. Это И это не это ничего такого вообще вот подменять не надо. Угу. И отсюда ясно смотрим вот именно в это чувство вины. Ты же еще, понимаешь, испытываешь чувство вины, потому что считаешь, что не так поступило. Но ты в той ситуации по-другому не могла поступить никак. Тебе необходимо было все равно как-то защищаться. Это понятно, и то есть для, просто вот для разума там, для ума, см, смотря на какие-то социальную жизнь, мы там знаем, что вот, вот так вот должны вести там, родители себя с детьми, а, то есть есть какой-то контекст, есть какие-то правила и принципы и так далее и тому подобное. А тут ты понимаешь, тут ты понимаешь, что когда приходит эта боль, ты открываешься ей, и ты в тот момент по-другому не могла никак поступить. Я как бы за себя больше понимаю, что я не могла, по-другому. у меня сильное мнение его идет, и я даже не понимаю точно за что, Слишком, ну, как будто бы за все. Вообще. Вот сначала, может, в детстве что-то одно было, конкретное, а потом уже эти спаки начинали на него повешиваться за все. Мне что-то плохо, он виноват, у меня жизнь не сложилась, он виноват. И вот это вот, ну, прям какой-то ком, который, я осознаю, что это, наверное, неправильно, у все, прям, ну, за, за все его не. А, вот это обвинение нагромождается. И потом, например, в каких-то ситуациях, когда в других вообще с ним не связано. В жизни, например, когда я что-то кому-то или обещаю, или о чем-то договариваюсь, если у меня не получается как-то помню то, что ты сказала, у меня идет сильное обвинение из себя. Ну, я да. понимаю, что это одно и то же с папой, я просто сильно много разбиралась, и я увидела, что мое обвинение его потом оборачивается на меня, я сама себя начинаю обвинить и как бы наказывать, у меня, ну, программа самоуничтожения началась, когда такого вот, что... обошло, я понимаю, что или эта жизнь показывает мне, ну, что уже обрати внимание, останови эту минуту, прекрати обнимать. Уже со всех сторон мне показывает всеми ситуацию. Но... Но я еще последнее говорю, что в последнее время я начала именно с той стороны, что кто это все испытывает, кто обменяет кого. И вот действительно мне стало легче становиться. Я вижу, что это типа, игра ума, что это ум накручивает важность вокруг этого всего. И, ну, легкость появилась в последней игре. Mm -hmm. Вот когда я не с точки зрения ума на это смотрю, а mm -hmm. с точки зрения то, вот, есть, это вообще как бы не проблема. И что интересно, на уровне вот души, ну, образно опять души, то есть не существует души, но на более любимом уровне ну сердце, что ли. Я чувствую любовь к нему, Я чувствую, что он меня любит на уровне сердца, не сильно, люблю. даже от мамы такого не чувствую. На уровне личности только воли и столько было такого очень тяжелого. Понимаете, таким образом, на самом деле, если вы присмотритесь и действительно уже есть взрослость и перестать винить, вот здесь очень важный шаг. Сначала мы обвиняем кого-то, а потом мы обвиняем себя. Ну, еще есть поговорка такая, да? Дурак винит кого-то, умный себя. Мудрый никого не винит. Да. И вот в эту мудрость сейчас движение идет. И вот здесь нужна искренность и смелость. И вот не вестись. То, что подкидывает ум. Потому что разбор причинно-следственных связей не имеет места быть. А Все, что проигрывалось, это просто фильм. Но когда у ума уже есть, заложено как правильно и как неправильно, он дает оценку и по факту, что вот, вот эта глубокая программа а, самобичевания, да, это самобичевание оно на самом деле заложено просто для того, чтобы она увиделась, а необходимо было, чтобы она как бы в наружу сыгралась, понимаете? Mm -hmm. И поэтому здесь персонаж да, Папы, он вытаскивал тоже вот, вот, вот это глубинные такие программы, как бы, которые вот пропечатаны в мозгу, понимаете? И тут с одной стороны... Да, больно, обидно и так далее, так не поступают. И, как правило, для ребенка родители, это, боги, это первое, что он видит. И когда с ним вот так начинают обращаться, это говорит о том, что вот эта программа очень укорененная, глубокая она, подсознательная, самобичевание, вот это чувство вины, которое там из религиозности и откуда, она вот таким образом внаружи вылазит. Как еще ее вытащить? Mm -hmm. То есть, с другой стороны, это вот здесь вот такой вот момент. И, соответственно, тут уже понимаешь... То есть тот этап обвинения кого-то, он уже исчерпан, обвинение себя уже тоже исчерпан. Здесь очень тонко нужно смотреть, что когда возникает обвинение себя или кого-то, это, вот это вот эта обезьяна, которая обижена вообще просто Но на это ум. да ум. Но даже смотрите тут не то, тут нужно четко очень разобраться, потому что вот здесь такой тонкий момент, что уже на сам ум у мажи самого будет обида, он будет себя уничтожать. Здесь нужно понимать, что вот эта вот мысль, с которой отождествились, сложился какой-то образ и идеал, с ним отождествились, этот идеал в него пытаемся влезть или засунуть другого, и отсюда возникает обида, со мной не так поступили. Но сознание отыгрывает все роли, от дьявола до Бога, она каждую роль отыгрывает, она. каждую маску оденет. И если хоть одна роль под запретом, она вылезет наружу, особенно когда уже ясность начинает вот светиться. Под запретом это значит, что что-то не принимается. Да, это причиной. это просто, это есть определение, что вот ну, неправильное, ну как правило, то есть вот эта роль, например, дьявола или убийцы, она вот неправильна. Но каждый несет свою функцию. Ну вот у меня насчет убийц, там, даже насилия, у меня какое-то, мне кажется, есть принятие, что в мире это есть. Я понимаю что это просто часть цикла. Ну, часть этой игры. ну, Но не со еще. мной. Ну, да, наверное, если меня, ну, Вот давай вот э, очень ярко смотри, не со мной, не со мной это с кем? То есть то, чем ты являешься, тебе все равно. И, да, и даже когда, да, как Христос на кресте тебя там, а ты, да, прости их, ибо не ведают, что творят. И это не из гордыни какой-то говорится, а только из любви. Да, это мой любимый фильм именно из этого момента, что он принимал все, что с ним происходило. Что и он, вот здесь... он даже молился за них. И, да, и, и вот здесь вот глубочайшее сострадание, вот это вот, оно раскрывается. Это зрелость такая. Это не значит, что вот прям... Просто чтобы сейчас вот это проигрывалось, здесь очень тонкий момент, смотри. Тут еще может быть такое подражание идти. Поэтому я говорю, вы сами себе мастера, раскрывайте эту мудрость и очень искренне смотрите во все, что происходит. Потому что тут мозг может уже, знаешь, заигрываться и просто начинать один и тот же фильм мотать. А если все время возвращаться к себе, то это же как-то ну, увидеться, что ложное, что истинное. Со временем это а возвышаться куда? Не, воз, не возвышаться, а возвращаться. А, возвращаться, возвращаться. Да, идет на себя. Вот, здесь внимание все И время, будет. вот с мудростью внимание отлепляется от внешних объектов. Это вот действительно мудрость, это действительно созревание, когда чтобы к тебе вот так вот не возникало, ты на это не обращаешь внимания. Это вот именно этот э, этап, когда внимание растворяется в самом источнике сознавания, И тут же ум, он просто не привык, ему там непривычно, он начинает наружу выпрыгивать. То есть, да, если, у, заметила, он туда выпрыгивает и выпрыгивает. И вот здесь, вот здесь, это просто приручить. Назад да. Тут от, отслеживай просто, расчипируй такими вопросами, кто обвиняет, кого обвиняет, что сейчас. И просто пришло обвинение, да. и ты открыто, и ты смотришь на это как на явление. Что это просто за обвинение? Не никак. Да, это же это же все вот здесь в мыслях происходит. Ты сидишь в комнате, да? Вот ты прям сейчас сидишь. Есть осознавание тела, дыхание, видение, слышание, чувство. Ты сидишь тебе там вроде все хорошо, там что-то делаешь, и тут хоп мысль пришла, вспомнилась картина с папой. Все, ты веришь, что это сейчас, как будто, но этого же сейчас нет. Да, этого нет. И вот здесь очень внимательно. Если этого сейчас нет, а было ли оно вообще? Или тебе это приснилось, и ты поверила в этот сон? Временами вижу, что приснилось. И в какой-то период, когда возвращала внимание, я вижу, что это не неважно. Как бы это ни казалось важным раньше, сейчас это уже неважно. Какая разница, это просто, ну, снился кошмар, или снился хороший сон, все равно это сон. А вот, вот. там же ум начинает все равно как-то. Вот у меня такая... Есть идея умею, что все-таки, может быть, стоило разобраться с этим вопросом. Вот как-то понять эту ситуацию, почему это со мной происходило. Сколько лет ты уже с ней разбираешься? Очень долго. Разобралась. Уже и просветление эти шла. Но я вот еще такой вопрос, чуть-чуть. Ну, это связано с этим, да. У меня такой вопрос, как понять его то и. Созрело, если созревание к тому, чтобы узнать, кто искренне, или это желание на 100%. или, или это усыла. Но если ты уже сейчас здесь и слышишь это, значит, уже созрело. Ты бы просто да. так не, не вышла на сатсанге а, однозначно. Просто в этот период, лет 7 назад, я много смотрела. У меня были опыты месяцы месяца два, вот, держала внимание на я есть. Сперва это усилие было, а потом оно самосудное. И это, наверное, самый большой опыт, который я потому что все вопросы впали и, и, и понимала, что важнее этого это она ничего вообще быть нечего. Потом, как я заметила, он пришл, или за ним пошла. Ну, кто пошел непонятно, но пошло внимание, да, опять вот это все. И потом насмотрелась в где говорилось, что если у вас неудовлетворительные желания на уровне личности, сперва займитесь ну, этой обычной жизнью, где в этом удовлетворительные желания мужские. И я пошла в эти, давай разбираться с болями, с травмами, с чувствами волны. И застряла в этом лет на шесть, еще на семь. И сейчас, как говорится, а ВОЗ-то а там. Ну, ну, ты ж поняла. Что-то по изменилось? Ч а, оно, оно, оно меняется, оно меняется. Но смотри, вот то ныне там. Разбор ни к чему не приводит. Здесь только необходима ясность. Уви увидеть, как, увидеть, как возникает сон в себя. А, то есть, потому что мы есим чистое осознавание, да. Чистая осознанность. И кроме Есим, можно сказать, ничего другого нет. Но вот весь этот э, фильм под названием ⁇ «Моя жизнь ⁇ всем со всеми ее аспектами и страданиями, она будет тебя, э, твое внимание выкидывать до тех пор, пока ты тебе вот просто до ты не надоешь, ты уже не сядешь и ну, просто не будешь на это обращать никакого внимания. Все твое внимание будет направлено в глубину, что бы ни происходило. И вот этот процесс, он а, происходит а, у каждого по-разному, по, по времени. Насколько ты готова прямо сейчас это решить, либо ты его размажешь на несколько лет? Еще mm -hmm. такой вот тоже по этой же теме. Получается, а, вот, когда я, внимание, никогда не в у меня есть, а, а, а вот это все выпискало, мне действительно все уже здесь достаточно. Я, что все построил. Почему я что буду делать каждый день? Нет вкусовой радости. Потом возвращаюсь к типике. Нахожу этот вкус. Да. Появляется какая-то радость видимая. И он начинает как будто бы желать, чтобы я в этом радостном состоянии делала что-то уже по-другому. И бумаги опять вот этими вещами мне кажется, если все делать с радостью это все имеется виду, если делать что вот. это что-то на самом вот, в чем вопрос <laughs> может получается то это тоже ум как-то пытается смотри а... с тебя с этого состояния никто никуда не может вытянуть потому Это что кого Это может вытянуть внимательно будь вот сейчас угу. ты есим везде во всем проявленное да? куда тебя, кто и как вытянет обнаружь вот понимаешь, сознание открыло через тело утром глаза новый день это великая возможность осознавать себя в теле и действовать только по внутреннему импульсу, то, что хочется делать, а то, что там в умах у вас за многочисленные года прослушивания сатсангов, знаний, перечитанных книг, там еще имело место быть, оно послужило на данном этапе. Абсолютное пробуждение ⁇ это когда ты откидываешь любое знание о себе. Ты просто есть им. Бог сам себя не может обнаружить. Ему необходимы зеркала. И поэтому любое определение ⁇ это бла-бла-бла. Любой разговор ⁇ это бла-бла-бла на самом деле. Но это имеет место быть в этой плотности, потому что это так прекрасно – видеть, чувствовать, говорить, осознавать, дышать, испытывать какие-то эмоции. Но просто здесь э, два момента. В какой-то момент ты понимаешь, что вот пока есть вот это вот «мои мысли, мои чувства, мои эмоции, мои страдания, вот это моя игра», это говорит ум, который присваивает себе. А присвоение ⁇ это сразу же отождествление. Отсюда возникает страдание. страдание. Это приватизация такая, моем мнем, да побольше. И когда ты глубинно, по-настоящему сдвигаешься, ты прямо сейчас есть им тебе для этого ничего не надо делать это не значит что ты села просто и сидишь как амеба это когда делатель ума отмирает это тот который все время там что-то описывал автор присваивал себе и так далее и тому подобное то есть продолжать и просто внимание. Конечно, кто конечно. Спрашивает, кто, кто, это, смат... это все кто страдает. Смотри, то есть оно вот, как, вот когда в осознавании, вот прямо сейчас в осознавании, да, понаблюдай за вниманием. Например, внимание на какой-то предмет направь. Угу. Потом на тело направь потом просто осознавая и предметы и тела. а теперь внимание на само внимание. внимание, внимание и все исчезает вот вообще, все. но ты то есть кто-то же это осознает да. просто никто не называет это уже никак вот оно истинное. И это настолько просто когда пришло созревание это обнаружить здесь никакая практика ничего не надо вот оно тебе даже тренировать внимание на внимание уже не надо вот все и отсюда Постепенно происходит и говорение, и действие, и все, но нет того, кто бы описывал это. И это становится очень вкусным. И жизнь играет всеми красками. Понимаешь? Вот это вот то, что происходит в сейчасности, краски тела, осознавание, говорение, это тоже ты. Но уже себя не называет это, как я там, не якое. Понимаешь? Да, стараюсь вообще в последнее время меньше я потреблять слово даже. Даже на неделю вообще выплюньте все эти местоимения, вообще поназывайте себя там в третьем лице. Это очень вообще прям включает в частность, потому что пока вы считаете, что я человек. Я там с именем, с таким-то, неважно, Маша, Петя, Вася, Катя, там и так далее. То здесь будет включаться индивидуальное я и вся вот эта причина следствия связь и кармическая история и все-все-все будет затягивать в разбор. Тут возникает второй, сразу все пошла разделенность. Но уже вся система тебе сигналит о том, что плохо ей. Да. В, этой, в этом осознавании может возникнуть там одна личность, вторая личность, третья. Тебе дела до этого нет никакого. Все твое внимание устремлено на осознавание. Я поняла. Тогда, значит, вопрос... Папа и не пытаться решить на уровне ума, с психологом, он не работает. И он будет видеться этот вопрос по-другому, уже ну, когда я буду эти практику, ну, практику делать, этот вопрос увидится в другом свете. Я увижу, что не было никого там не ни он, ни я. Это просто так происходит, и все. Давай, да? давай прямо сейчас вот отсюда. Вот ты есть? ты на папу, ты папу ощущала просто сердцем? То есть ты уже идешь с ним в общение при встрече, ты уже знаешь, как у тебя будет происходить общение? Да, я это ты не, не, да, не да, идешь, да. Нет. либо не идешь вот вытаскиваешь mm -hmm. отсюда оттуда, понимаешь, а не идешь потому что там, ну как бы и более все, а теперь а, когда ты на папу смотришь не на как на папу вот присмотрись папы же по факту нет mm -hmm. Mm -hmm. папа появляется да, только если... тогда, когда ты себя дочерью посчитала да, да. да, это я ищу, что когда папы нет, то и проблем нет. И вот важный момент, хватит ли тебе мудрости прийти к папе и просто посмотреть на него через есим, Глаза в глаза, неважно, что будет происходить вот здесь, на этом расстоянии. Слезы, обвинения или еще что-то. Осознанно в это пойти. Да, когда я чувствую себя ну, какими-то есть, мне вообще не страшно туда типа, прийти, не страшно приехать туда, туда, только внимание в личность, всё, я просто, вот ты зайца, внимание, мне хочется. Так вот это мудрость, и, вот это, и это только твой урок, и это только а, обнулиться, когда ты вот, проживешь тело к телу, понимаешь, здесь. Прийти просто, у тебя есть шикарная возможность. Прийти просто и посмотреть ему в глаза. Без осуждения, без того контекста, да, он может возникнуть, но мудрость в том, чтобы посмотреть сквозь этот контекст. Уже же ясно обнаружила что вот это уже личность там персонаж обиженная дочка ну вот, вот это вот уже в свете вообще новых энергий уже в, среде, в свете созревания да все что сейчас происходит если у вас есть действительно вот этот внутренний импульс просто так не оказыв, ну не оказываете здесь да то тогда уже значит хватает ясности обнаружить вообще, что есть реальное, а что иллюзия все погрязли, погрязли в, этих, в, в этом фильме отождествились и думают, что это реально и пытаются в этом фильме понимаете, разобраться, поменять местами а кто хочет это сделать? кто не согласен с тем, что это вообще уже было, прошло и оно так должно было быть Это все снится. И вот здесь нужно обнаружить. Потому что когда вы закрываете глаза, ложитесь спать, вам снится сон. Вы же знаете, что это сон. Даже если это страшный сон. Вы, Ой, страшный сон приснился, все. Когда тело открывает глаза, все, что вы видите, чувствуете, осознаете, это тоже сон. но кажется, что это реальное. Так обнаружьте реальное, то, чем вы являетесь. Кто видит сон ночью и кто просыпается утром? Кто это один все осознает? А вот разные эффекты от осознания, вот, держишь внимание, она и есть. Когда я задаюсь, а кто это, и я не могу ну, не находится кто. И я тогда тут как... опять нету. Никакого. И легкость такая появляется. Легкость и радость. Нету никаких там глубинных осознаний, просто вот легкость. Не хочется ничем там вот. Это. А, вот легкость, когда обна... Легкость, это м, указатель на то, что двигаетесь в нужном направлении. Легкость и такая радость тихая. Ну, да. может, даже и громкая быть иногда. По моменту. Без, все. без причины, при том. Да, как бы, Нам нужна, это даже причина нет. Просто хорошо. Вроде в других мире все плохо, мы страшилки просто вот, вот туда и движется, Не неважно, что в мире происходит. Этот мир воображариум, это все придумка. А вы пытаетесь с ним разобраться. А то самое живое вот это вот явное обнаружение вы пропускаете. вот оно глубочайшее присутствие. То, которое сам само о себе не заявляет да еще раз вот э, ука... еще раз вот эти указатели а, легкость и значит радость это то что вы движетесь в нужном направлении. Но вот эта детская такая радость, она такая не тяжелая, не наигранная, не специальная. Здесь искренность нужна. Важный, важный компонент – искренность. Потому что по факту кроме вас никого нет. Тогда для кого вы играете вообще? Сознание единое. Оно проявило тело, назвало это тело, придумало родителей, там, детей, мужей, близких, друзей и так далее, и играет во множество. Можно еще тогда маленькие Вот Многие мастера говорят, что когда идешь в это, то подходишь к те, где всплывает с подсознание, поднимается все нужно и к все очень тяжело. И что если не готов, и к этому не созрел ты, то, то может как бы или не выдержать, или... Но это тоже игра ума, это точно для ума это. Ну это правда действительно. Для, для неподготовленного ума это очень страшно. Поэтому, но ты этим никак не управляешь. У всех индивидуально случается. Кому-то нужны знания и направления туда. У кого-то сначала это случается, потом он понимает, что случилось через знания. У всех индивидуально но действительно процесс обнаружения он смерти подобен потому что ты как идея растворяешься все что ты о себе думала все что ты там придумывала во все что ты ве верила уверовала это все обнуляется ни с чем не пройдешь просто полный ноль но здесь смотри <связь> осозная такую вещь что <связь> Вот это вот, мозг у тебя уловил вот сейчас ты, когда внимание на сознание, да, внимание на само внимание, вот, вот оно пустотно. Оно по факту, вот оно есть. Но ум, еще понаслышавшись, да, он может еще и вот этот опыт других, разный опыт там сформировать у себя, да, в этих ментальных концепциях и начать в это играть. Поэтому не нужно опираться ни на чей-либо опыт. Вы просто сейчас есть, и мы без а, вот этих всяких опытов. Все, что нужно, оно, естественно, случится и обнаружится. Поэтому расслабьтесь, наслаждайтесь просто вот тем, что вы есть прямо сейчас, что у вас есть возможность, не знаю, просто тело почувствовать. Потому что, как правило, большая часть вообще настолько в ментальном процессе живет. Даже чувственность, она перекрыта вся. И когда вот этих знаний уже перебор, перебор, перебор, чувственность раскрывается. Но потом и это тоже оставляется. То есть не залипайте ни на каких состояниях. Мимо проходить нужно. Вот здесь вот ясность, мудрость и смелость. Откидывать любую вообще идею, любое знание, вот как раз на этом этапе, когда ум начинает подтасовывать. Я рекомендую очень многим смотреть, пос посмотреть вот фильм про маленький буддийский анарис 1993 -го года выпуска. Вот там как раз есть три дня, когда он под деревом бодхи сидел, когда он разные грани познал, когда он изобилие полное познал, потом когда аскезу там вообще полнейшую, и потом он уже вы выбрал срединный путь такой. Это очень тонко. Но когда он сидел вот под этим деревом бодхи, потому что он просто сел и сказал, я уже устал, я хочу там решить этот вопрос прямо сейчас, а не размазать его на завтра или на когда-то. Вот прямо сейчас этот вопрос решается. И по факту, если ты внимательно, то очень много ты уже обнаружила прямо сейчас. Тебе просто не надо туда возвращаться. Ты же вниманием по привычке туда возвращаешься. Нейроны одни и те же гоняются, как да, в айчек. Да, просто на автомате идет. И вот здесь, я же говорю, вот здесь вот такая прям смелость необходима. И вот эта вот мудрость не повестись вообще, когда подкидывает уже. То есть ты очень тонко уже момент, когда хочешь съехать опять и поехать по той же нейронке отлавливаешь. И это труд души. Это никто другой за тебя не сделает. Только ты сама. Ни психолог, ни гуру, ни мастер, никто просто направить могут, подсказать. Вот, это, вот этот процесс, вот этот этап, индивидуально каждый сам. Вот этот забег крайний, индивидуально только каждый сам проживает. А поддержка какого мастера, когда не на что опираться? Потому что бывают периоды, когда вообще не знаешь, что ты, что ты. страшно становится. А, тут... а вот тут и пройти через этот страх. Ты всегда знаешь, кто то есть. Это ум там уже, у него э, там за то, что он держался. Опоры ни на что нет. Все теряется. У меня такой страх один раз появился, когда я так не нашла никого, и радость возникла. И задавал вопрос, а кто радуется? И как будто какая-то воронка образовалась, образно говоря, которая все начала тягивать. И такой страх жуткий возник, где трястись, Просто, я как бы никого не было. Ни мамы, ни папы, никого. И это все понималось. Из-за страха началось цепляние. Что-то уже знакомое. И все, просто процесс но страх еще побыл сутки, там как-то потряслительный. Как ну смотри, то, чем ты являешься, очень разумно. И вот это вот у каждого индивидуального я, да, психическая система, она по-своему сформировалась и поэтому у нее есть и защитные механизмы поэтому насколько ты можешь сдвинуться настолько это происходит и обвинять опять-таки себя не надо, потому что вот здесь просто расслабьтесь ничего не ищите, искать нечего вы не сможете найти, потому что это никак вообще вот, вот оно, ну пустотой даже назвать это даже это тоже уже определение ну вот я же говорю, внимание на внимание же, вот у тебя обнаружилось это, будь к этому внимательно. И не знаешь, как назвать. И вот это искомое. Но там ни одно слово, ни одно определение. И опираться на это, такие абстрактные это единственное, на что опираться. Только так, То есть, и, ты, и ты смотри, ты, ты раскрываешься и начинаешь, кто боится, да, а потом смотришь на само явление, окей, страх, окей, это назвалось страхом, что страшно, откуда страх, как это, вот, ты открываешься этому. Хорошо, спасибо, большое, спасибо. Угу. Сейчас я выключаю микрофон, надо да, следующий uh -huh. человек Спасибо большое Да-да, следующий, кто хочет, задавайте. Да, Ирин. Микрофончик включайте. Ага. Включила, да? Да. Вы слышно меня? Слышно, но ну, можно погромче. А я вот э, что-то вас не вижу. Не слышите? Нет, я слышала, вижу вас. Ага. Я еще чайник, чайник в этих э, гаджетах. Ну, меня зовут Ирина. Если можно. меня слышно, да? Да, слышно. Если можно, я немного о персонаже Ирина, чтобы немножечко понятно было, да? Ага. Что я не слоны свалилась. Но... Я в поиске, наверное, с 30 лет, всё ещё ищу вот этот вот персонаж Ирина, он бы и успокоился, но внутри вот такое горение, что он не дает мне успокоиться. И была я и с просветленными, и последняя. Ну, в общем, это я пересказывать не буду, потому что это на целый вечер. Вот. Это сейчас я с юмором к этому отношусь, но иначе нельзя просто. И попала я год назад в полувидное, может быть, уровень. Это... Да, слышала. Вот я прошла такую месторубку, что я, наверное, целый год не могу отойти от, от этой школы. Вот. Ничего не буду говорить ни плохого, ни хорошего, но запала несколько фраз пункта учителя Геннадия о том что он сказал если вы покинете эту школу а там как бы просветить просветить быстрее просветить вот если ты не просветила в этой школе то а, ты попадаешь в ад. вот если ты покинешь эту школу ты будешь в аду это было страшно и я прошла там несколько ретритов но ну, подготовка как бы есть, не пропускала это, я все видела, и света, качество, и самого, у которого еще и появлялся. Вот. И тоталитарных старов, которые, в общем-то, молодцы ребята, но очень много соревнованных уже. Там персонажи квартиры продавали, чтобы попасть туда. И я попала в Голдомбурь, я уже вот такая вот дружить стала вот. Я не то, что я фатом статирую, просто э, увидела твое видео и думаю, ладно еще раз. Вот эта ясность, она как бы немножечко срезонировала с тем, что мне близко, наверное, что ли. И я всегда читала персонажи и тот, кто ищет, что истинно. Вот рядом где-то я, кручусь-верчусь, как там мартышка, <свят> вот, переиграла Кайс на все игры, вообще там, даже не буду читать, видела наблюдателя, который видит эти игры, я была наблюдающим, я видела эти личности, видела их массы, заниматься могу осознанным сновидением только ночью, потому что у меня семья, старая матушка. Да. Днем я в служении им, а ночью я... Вот. И когда начала твое видео, я перед сном, перед тем, как засыпать, я смотрю видео. Я, ребятки, вижу, тут... девчонки, вы такие молодые, но вы такие мудрые, что... Молодость вообще прекрасна. То я вот думаю, если это что так просто, как я схватила внимание на внимание, и нейронку я запустила, как ты говоришь, но я месяц вот это вот практикую, то я ночью практически не сплю. Я вот внимание на внимание. Но я человек сомневаюсь. Персонаж. И у меня вот есть пару у меня вопросов, нюансов я хочу. Вот внимание на внимание на тело, или внимание на внимание внутри тела, или внимание на дыхание, или это всегда по-разному? Вот такой вопрос пока. По-разному. Раз. Осознаю одну важную вещь вектор внимания, кто запускает, как он проявляется? Ну, вот ты говорила, сначала посмотрите на предмет, я ведь глазами смотрю, да, uh -huh. вот. потом это внимание я как бы обратно отправляю через глаза, и оно уходит во внутрь меня, uh -huh. и, и внутри я вижу вот это внимание, оно констатирует, наверное, вот это пространство. Я могу описать это пространство пусто пустотностью, ну, если на, на этом языке, на этом слайде говорить. Там нет ни Ирины, ничего, но возникают образы. Вот есть и пошло... Я опять, значит, внимание, и пошли опять образы. Но внимание маловато, видимо. Смотри. Все эти образы кто осознает. Кто-то там внутри это все видит. Давай, кто? Туда, кто? давай туда смотреть, кто, кто там внутри видит. Кто там сидит? Какой-то контролер сидит. Вот все он это оценет. Ага, вот. Кон Контролера кто видит? Кто контролера осознает? там такое огромное что такое пространство, которое живое, вот такое прям разворачивает. Давай, огромное живое пространство. Кто осознает? это вообще словами я не могу это, это вообще я не могу сказать ну кто это? можешь тебе же прям сразу на язык это пришло кто? не знаю знаешь а, простое слово, которое ты ищешь и ищешь столько лет. Какой-то Бог сидит и ржет там. Я не знаю. Бог, который сидит, ржет. А кто не знает. Мы да это сейчас мозги сломаются все у меня. Так, а кто не знает. знает, кто не знает, кто осознает, кто не осознает, нет, у меня шло. Я не могу забрать. Или мозг боится давай не бойся ошибиться все что приходит говори uh -huh. кто осознает всех кто знает, кто не знает контролеров, не контролеров. А ту кто осознает. <связывая> <связывая> Я давно искала эти состояния, вот кто искал, только не знаю. <связывая> кто искал-то? Ну кто? Обычное вообще просто слово-одна буква. Боитесь сказать. А Боитесь сказать. Я, наверное, ушков. Конечно. Я, понимаешь? но это уже истинное я. Это тоже я, что ли там? Кроме тебя ничего, никого нет. Просто очень быстро отождествляюсь телом, что ли, вот это бегает, да, туда-сюда, туда-сюда. Да. Погружаетесь, вот, вот нахватались вот этого всего-всего, я же говорю, здесь просто все выплюнуть, все выплюнуть, и ты доходишь до истинного я, и вот это вот истинное я, не ука... кто создает, и оно у вас вот, уже вот сразу же вылазит, и вы такие, и начинается, и пошло пустота, осознанность, еще что-то, и все-все-все определения начинают вычищаться. В этот а момент. Как это вот это, вот а все уже прямо сейчас. Ты ж глубина дошла. Ты же почувствовала. Вот ж живой смех был прям. Да. В, ты ты поймешь, что ничего даже не, не надо делать. Ничего не надо вообще даже отпускать. Это ж все иллюзия. Ну как так? Вот Делаю так это просто. Это. Оно настолько просто, что, что не верится в это. Ну да. Ну вот еще момент, мозг хочет удержать это состояние, видишь, как ему нравится. Ты же осознаешь, не ловитесь на это, вот здесь мозг может откидывать. Ты не можешь удержать, это, это аналогично тому, воздух удержать, понимаешь? Да. Или вдох, вдохнуло? Сколько ты продержишься? Подожди. Поэтому любое явление пришло-ушло. Любое состояние пришло-ушло, оно не затрагивает тебя. Ты до этих состояний, ты тот, кто осознает все эти со, состояния, но он даже себя вот, не, не называет какими-либо определениями. Но вот необходимо было собраться и сформировать вот это, и обнаружить вот это истинное я. Я, я, я, <с1> <с1> понимаешь, это уже не вот такая яколка, просто видно уже, откуда э заметила, да, откуда я маленькая возникает, и откуда вот это вот истинное. Да, да. Все. Поиск завершён. Легко так по шумочку. Когда да, когда уже дошли, все перелопатили и, и настрадались вот так вот, уже до, до предела. Соответственно, ну, оно вообще... расхлопывается. И важно не обесценивать тот путь, он необходим был. Да, согласна. Потому что как, я, я вот это, я понимаю, что надо было все это, вот это вот, пройти, пройти, пройти, пройти. Сейчас будут слезы у меня. Пусть нормально? Нормально. Это все очищение и смех, и слезы. Там вообще океан слез, наверное. Прям не сдерживай, выплакивай. Все, не сдерживай сейчас ничего. Вот еще у меня есть такое, у меня были такие моменты, когда я попадала в эту глубину и хочется, опять хочется вот туда. Я даже вопрос тебе задала. Я понимаю, что это. Я на фоне на твоем свое я словила. А как только я остановлюсь, ну, как бы сама я, я то... опять хочется, вот, ну, как бы, чтобы оно было. Здесь внимательно будь. Ты даже не то, что словила, ты обнаружила то, чем ты являешься всегда априори. Поэтому расслабься в этом. Ты не можешь себя никак потерять. Даже если ты заснешь на какой-то период, настанет тот момент, когда ты проснешься. в этой но, жизни. Но смотри, так уже вот сейчас обнаружилось, но ты есть это осознавание. Вот эта вот идея, что есть другая жизнь, она вас уводит. Нет никакой другой жизни. Никакой другой. И завтра тоже. Есть только живое сейчас. И прямо сейчас есть вот эта глубина самоосознавания. И искать там уже нечего. Просто ум, если сейчас он еще там опять начнет опираться на старый опыт, в то же самое сюда начнет тащить, сразу будешь тяжесть чувствовать. Да, почему-то вот с правой стороны я левую вообще вижу, а правую вообще вот так завеса какая-то. Ну ничего, не обращать внимания на все эти явления, оно все сгармонизируется, все в баланс придет. Когда у вас происходит истинное обнаружение себя, все в балансе, естественно, приходит. Вот оно самоисцеление. Все тебе. Yep. Если еще у кого вопрос, задавайте. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm. Ирина, это нормально. Нормально. Нормально, все, все окей. Да, кто хочет, давайте спрашивайте, включайте микрофончик. на микрофончик не включен. Слышно? Ага. Погромче микрофончик, можно? Атуфанит, поближе. Так нормально? Да, нормально. Вот какое-то чувство, например, возникает, и вот ты говоришь смотри на чувство не могу". да? Это вот я не сильно понимаю этот момент, как это без оценки ума, да? каких-то. Без вот этого я, правильно? Если я то опять не чувство, как есть. Смотри, всё просто. См э чувство возникает, кто-то же осознает это чувство. Правильно? Просто ум дробит. Он уже знает, как называется то или иное чувство. Но по факту это даже не чувство, а эмоции. То чувство, то та э, струна да, чувственности она глубже эмоций и туда необходимо вот в глубину э, вот это обнаружить там даже не то что сдвигаешься ты это обнаруживаешь и тогда становится все ясно вопрос отпадает то есть э, можно на... вообще есть одно единственное чувство да которое мы наз... назвали там любовью бог или я есть это тоже чувство это тоже переживается но не застревайте даже на этом смотрите на того кто осознает любое чувство поэтому вот в этом в этой осознанности возникает любое явление любая эмоция то есть и вот это движение ну как бы с глубиной ты словно утончаешься можно так сказать и если там были, была так, был такой эмоциональный маятник от любви до ненависти, понимаешь, но там еще той любви безусловной не обнаруживалась. то есть там была человеческая любовь. человеческой человеческая любовь маятникова, в человеческой любви ты просто так не любишь, тебе обязательно кто-то должен что-то дать. А когда ты сдвигаешься в глубинное самоосознавание, ты обнаруживаешь вот эту безусловную любовь, и ты понимаешь, что эта любовь она не делит, не дробит. Это глубочайшее, очень тонкое переживание вот без самого переживающего. Нет, да, да про просто, просто, просто потому что ты сейчас и просто потому что ты сейчас еси, идет разговор уже есть любовь. И эта любовь никогда ничего не ждет от другого. Потому что в ней нет двоих. Это просто там даже любить некого. А сострадание появляется это тоже какой-то признак. Да. Ну тут нужно разобраться. Не жалость, а именно, вот как, не жалость, ну, близкий, да, если тебе еще что раньше, я там могла в них осуждаться, то ну, вот с этого состояния со сострадание за те же вещи. Тут другое, то есть та сострадательность, когда, понимаешь, то есть смотри, есть некая жалость, которая называется сострадательностью, и это как бы такая, знаешь, как доминация над другим. Ты словно знаешь, словно такая, больше знаешь, типа он справиться не может. А здесь совершенно друга, другая волна идет. То есть ты, ты понимаешь, что это тот же самый Бог, который там заигрался, например, да, или который вот сейчас так играет, у тебя нет никакого осуждения. И ты понимаешь, что у каждого свое время. Здесь на каком-то этапе тебя второй, вообще другие перестают интересовать. И вот это очень важный этап, когда все твое внимание разворачивается внутрь себя, со внешних объектов. Оно разворачивается внутрь себя, но не в, не в тебя, как вот в это тело, потому что это тело же тоже осознается, оно именно туда идет, на само осознавание. Понимаешь, внимание направлено на само И в этом осознавании случается тело. Тело сидит, говорит. Другие, да? Да, другие начинают возникать. Но вот прямо сейчас, смотри, ты сидишь в комнате. Если ты, если все твое внимание только в этой комнате, другие ведь не возникают. Если кто-то уже там зашел в твою комнату, то возник другой. Просто расслабься, сядь там, к себе сидела, никто тебе не помешал. Все, зашли, ушли. Что-то дер... дернулась-то сразу. Сиди на месте вообще. Что, стыдно, что ли? Чем я тут занимаюсь? Уловила. То есть зависимость от внешнего. от мнения. От Все расслабилась. Сидишь, да хоть это, хоть как тебе что-то скажут. Хоть помою на голову вылили, ты сидишь и в осознавание смотришь. По моменту взяла, треснула за то, что на голову помою. То есть тут нет правильного, неправильного, тут все спонтанно случается. Но когда идет импульс что-то сделать, и ты его анализируешь и перекрываешь, все, ты не живешь, ты там вообще, и потом и гнев, и агрессия, и на всех, и вообще... Ну да, и этот же начинает разрушать. Конечно. Если он укропится, и есть же идея, что гневаться нельзя, что это было плохо, начинается на самом деле. Да, когда через личность так, а когда вот не отслеживаю, воюю, это, получается, как это... и всё, это как вспышка такая произошла, и потухло и дальше живёшь. Как же можно обрадоваться через пять минут и не носить этот нос, мозг потом... конечно это все явление понимаете, в ясном небе тоже гром может возникнуть и ты попробуй найди откуда он возник он возникает из ниоткуда и исчезает в никуда и то же самое с любым явлением с гневом, с раздражением с радостью с состоянием с каким-то с мыслью, мысль тоже. Она возникла из ниоткуда, исчезла в никуда. Пока, если ты за нее не зацепилась, не сказала, что это моя мысль, не начала там с ней что-то делать, манипулировать. все Вот это вопрос свободы для меня. Всегда свободу, он всегда болезненный. Свободу приходилось как-то отстаивать. И с переделением, что они были там прицелены. Мама как-то смирилась, а папа, вот почему с ним так получилось. он всегда боролся, и до сих пор боролся. Сколько мне уже лет, сколько ему уже через х у нас до сих пор борьба. Ну, что? смотри, мудрость-то есть, он же как зеркало показывает тебе внутреннюю борьбу, самой да, собой. Это, когда я не с ним, она внутренне не относится. А тут она вымещается, и он по факту служит сейчас как красная точка. И здесь э, прям, смотри, это у тебя ну, как бы противостояние жесткое. Тебе говорят так, ты говоришь нет. Что бы ни было, ты говоришь нет. Это спор с тем, что есть, с тем, что жизнь разворачивает. И это не значит, что ты какая-то не такая. Это вот просто так случилось. Это вот такой опыт решила разыграть. Вот такую игру сознание решила. И вот сейчас есть уникальная возможность посмотреть на того, кто все время спорил. Спорит, борется. Ты можешь дальше так продолжать? Не вопрос. Но хочешь э, ли я этого? Не могу. Нет. Да, все. То есть уже, значит, есть мудрость двинуться дальше, глубже. Просто увидела, что нет смысла даже спорить, что и отстаивать За что это говорит? Даже если я что-то исспорил, мне это ничего не дало, по сути. Несчастливее не стало. Разверни все внимание на самого сознавания прямо сейчас. Просто в глубине, в глубине найти, найди вот этот покой и расслабься в нем. И в жизненных ситуациях просто отслеживай тот момент, как вот этот возникает тот, который начинает спорить с тем, что уже есть. И отлови, сколько туда уходит вообще биологическая энергия. И ты чувствуешь потом вымотанность. И ты прямо сейчас есть, ничего не надо для этого вообще делать. Пусть вот эта вот вся обида, все какая-то, все прям, прям вот вываливается, вот прям, не держись ни за что, зачем? Кому ты что докажешь? Для тебя очень хорошим будет, если ты ну, придешь и просто поговоришь с папой вот из осозн... в осознанности. Не сольешься на обвинения, на какие-то претензии. То просто придешь, да просто спасибо скажешь и все. Просто в глаза посмотришь, и можешь ничего не сказать. Я не знаю, как там случится. Просто в глаза посмотреть, сердцем-сердце почувствовать. Это ведь не, не нечто отдельное. Нам кажется, что отдельное кто-то, и кто-то нам причиняет вред. Ничего отдельного нет. Все есть им ты. Везде, во всем, в каждом. Мне легко представить, что я, это, ты и там или вообще все. А когда я пытаюсь представить, что я это папа, тоже это я. Вообще, Протест. Раз, что... Да. А вот значит туда и смотри. Это самый лучший твой учитель. Потому что там везде да да да обезьяна может так та та та да да да все я все я все я. А тут. Здравствуй, папа. Это не я. Вот это точно не я. И не важно, как он проявлялся и проявляется, абсолютно не важно. Важно, что у тебя внутри искренне нет никакой реакции на это, никакого определения, никакого самосуда. Ни себя, ни его. И ты обнаружишь, вот, вот это все вообще в пустоте возникает как тени. Ты веришь в это. И боишься сама же собственных теней. Я правильно для себя поняла, что эта боль, она и создана вот этим разделением. Не сколько было той боли по сколько вот эта идеи, что я, отдельно я есть, отдельно он, и вот эта борьба, и вот эта боль. Будь... вот да, Будьте внимательны, как только возникает «я» отдельно, обязательно другой возникнет. И, соответственно, там уже весь вот этот вот ковер со всеми страстями, со всем невежеством. Но это просто игра. То, чем ты являешься, оно тебя абсолютно никак не затрагивает. И поэтому винит себя же, сама же обезьяна, понимаешь? Которая mm -hmm. сидит в клетке с бананами. Одну маску, другую, третью, десятую, двадцатую одевает, потом еще ага, там идеал состряпала, вот так, это с этим не соответствует, но ну, окей, он виноват, ага, и вот уже оказывается нет, тогда я виновата. А если да, меня да, тоже нет. Да, вот, вот такие. если это И не он, тогда я. А если это обезьяны, тоже нет. Если это обезьяна, кто там вообще разыгрывает это все это? А ты где тогда, истинная? Ты кто тогда во всем этом? Всегда в стороне, как будто просто То есть посмотри, ведь это все в осознавании происходит. А осознавание есть им ты. Не ты как там, с именем, да? Со да, своим. Да. Именно когда реально видится что нету этого я. По-настоящему не так, что ты с тобой умеешь, да, я повторюсь, Тогда легче становится вот по-настоящему. Сразу в камни. Ну и потом, смотри, даже если будут возникать вот это, если будут возникать да вот эти вот как бы образы, да, у тебя уже к этому нет никаких претензий? Уже такой сильной веры в это нет даже. Поэтому в данном случае все внимание на самоосознавание и вот туда смотреть. И отсюда же, вот отсюда, мудрость с папой встретиться, именно отсюда. И не сдерживать вообще ни, ничего, что будет происходить. Оно может по-любому проявляться. Все в осознавании. То есть это показатель, если, если он видится, то что значит, товарищ уже обнаруживается сам факт, просто смотрите, что бы вы ни говорили, какие бы вы круги ни бегали, по каким бы ассангам, там какие бы умные книжки, самое важное, как, какое у вас взаимодействие с ближним кругом. Это родители, дети и партнеры. Потому что это те, которые очень хорошо чувствует ваши тонкие места, на то, что вы реагируете, и вот здесь важно не, не повестись, они а, будут отжимать не буду. ваши кнопки до последнего. То есть, если он как-то себя вот так проявлял, значит, он мне указывал на что-то во мне, понятно, что мне надо внимания. Конечно. О. <свят> это такой другой вопрос Значит И если вы в ближнем не видите Бога, значит вы в себе Бога распознать не можете И Бог это не тот дядька, который сидит на небесах и рулит всем, нет Да, да. Я это замечала такое отношение к папе, такой богу меня за что Почему? Же а тут смотри, сформирован... сформированный образ какого-то бога, который сидит всем рулит и так далее. Это ты, ты передала вообще всю свою ответственность за жизнь какому-то образу. Ты считаешь, да. что какой-то бог а, тебя сотворил, да, какой-то бог там, дедушка, рас... написал тебе судьбу, придумал тебе mm -hmm. такого папу, блин, mm -hmm. наказал mm -hmm. тебя таким папой, mm -hmm. и ты начала в это верить и играться. Да. Mm -hmm. кроме... mm -hmm. Жертва. Жертвенная структура, потом еще самобичевание, потом, о, боженька, за что я так это... Давай грехи-то там отмолю и вообще в рай я не попаду, и в от себя помещаю, потому что неправильно так вела. все вот. Поэтому образ Бога, он тоже из нейронов вытекает, со всеми его контекстами, с религиозными штуками, со всем адом и со всем раем. Потому что тот, чем ты являешься, это абсолютно нейтральная, абсолютная реальность. И она все принимающая, все поглощающая, все прощающая, можно так сказать. Ну хотя и прощать-то некого. Абсолютно некого. Потому что это просто игра так разворачивается. Но только когда вот вы погрязли в этом невежестве, вам там сказки рассказали, вы в них поверили, поэтому говорю, проверяйте все сами. А как понять, чего ситуация учила? Вот это я до сих пор не могу. Понять. Он обращает внимание, на что, в чем я что-то не так делала. Не Ты же сама сказала. Смотри, во-первых, не так делала или так делала? Уже откуда вопрос задается. Уже обезьяна знает, как должно типа делаться, а как не должно. Вообще ложь сразу. Проходи мимо. Uh -huh. Uh -huh. Урок. Кто придумал урок? Да, для индивидуального «я» имело место быть, выучить урок, причинно следственной связи, кармические темы и так далее, и тому подобное. Но сколько лет ковырялась, прощала, принимала, освобождала. Шорт помогло? Не помогло. Окей, убираем. Так, к чему пришли? Ага, кто я во всем этом? Единственное, когда вы уже, как, зачем, почему, когда отвалилась, задается, кто я тебя уже не интересует разбор с этим фильмом никаких уроков никогда не было кто тебе уроки прописал сама себе окей все сдала или какие-то не сдала сейчас решаешь хочешь заново пойдешь сдавать не хочешь не будешь сдавать от этого ничего не зависит твоя природа истинная от этого вообще никак ей все равно там ничего не отнимется, ничего не прибудет. Тогда сам факт прощения себя обнуляет. Да, некому прощать. Все, просто вот такая вот такой фильм. И ты как бы сдвигаешься в этот момент в кресло, да? на театр, можно сказать. Можешь пересмотреть всю, еще раз свою жизненную историю, поплакать осознанно, пострадать, пообвинять. Осознанно просто уже это делай, понимаешь? Ты вот сидишь, села сейчас прям на стульчик, у тебя фильм, называется «Жизненная история». Как зовут? Наташа. Наташа. Такого-то числа родилась. Можешь придумать там <смех> такого-то числа. <смех> И начала смотреть. Только осознанно. Ага, вот здесь. Ну, давай здесь поплачем. Прям осознанно поплачем. Прям пострадаем, пострадаем. Посмотри, получится ли это у тебя сделать. Вот <смех> очень внимательно. А вот здесь давай посмеемся. Понимаешь? И все, весь фильм проходит. И в этом фильме, понимаешь, персонаж с именем Наташа, ты же его видишь. И кто видит-то тогда эту Наташу? А у Наташи папа. И Наташа с папой вообще тут 30 лет куролесит. Понимаешь, что? Главное, не жалей эти 30 лет, потому что для вечности 30 лет как 3 секунды. и вот и пересмотрела весь фильм и ты сможешь так наташа тут скучно стало что-то что-то надо предпринять ага у наташи наташа хочет что-то творить как-то реализовываться здесь но так как она что-то там стесняется вот этот энергии потенциал ее надо куда-то деть потому что она же дается каждый день там да ну куда ее? Ну ладно, пойдем опять с самообучением, позанимаемся да, разборке. Поэтому я говорю, здесь вот когда уже есть озревание, вы сами, как Мюнхаузен, себя за волосы вытаскиваете. Вы вытаскиваете свой мозг, можно так сказать. Но вы сами ничего это не делаете, вы, это уже опосля происходит. Вы просто это осознаете, как этот процесс происходит. И здесь ты так думаешь, так, либо я реально уже ну, всю эту фигню откидываю да, и начинаю по-новому так, как я хочу. Понимаешь? Либо дальше продолжаю то же самое. Нет. Я поняла. Она сама все осознается и паит, когда это все. Угу. Увидится. И поэтому, Нет. когда прекращается Нет. спор с тем, что есть, ты просто начинаешь удивляться, как все разворачивается само собой. И ты даже ничего не делаешь в этом. Да. Тело куда нужно туда пошло, какие-то встречи случились, как-то так все разворачивается, какой-то интерес возникает, надо же какая-то вообще радость приходит. Да и жизнь другая совсем. Да. Тоже, и, и, и я хочу. Потому что там уже нет того, кто бы жил эту жизнь, жизнь сама себя живет. Да. И если раньше там были. Надеюсь, что я так не поступала, а сейчас так поступается со мной. И вижу это. Да? Так называется удивительно и странно, что как будто бы это совсем не отношение. Мне таких мама, что вот так вот я могу поступать, а вот так вот уже не могу. Потому что это вот не по На самом деле ты даже не выбираешь. Как поступить? Это иллюзия выбора. Так же, как иллюзия свободы. Оно просто случается. Это тебе кажется, что типа ты подошла к перекрестку и выбрала направо или налево идти. Типа ты выбрала. Но движение пошло уже направо, например. Разве ты это выбирала? Нет. Но ум может присвоить и сказать, о да, я сейчас выбрал направо пойти. Так вся жизнь и, и у всех никто ничего не убирал. Говорим только за себя. Всех. Зачем всех? Сейчас сюда. Нужно с собой разобраться, потом уже поймешь, что каждый, кто как хочет, так танцует. Но это тебе кажется, что каждый, кто как хочет, кто танцует во вселенском масштабе, каждое движение оно настолько идеально. Настолько вот пазл в пазл. Только твой ум в своей картине мира хаос может создать. И ему кажется, что там все-все-все там. Поэтому если бы у каждого вот этого индивидуального ума была такая возможность, тут бы уже все вот вообще лобом в лоб, лоб в лоб поврезались. Да. Поэтому настолько эта вся игра идеально продумана. И сотворена. И не кем-то другим. А вот этой абсолютной вот этой реальностью который ты являешься вот этим абсолютом. Вы осознаете одну вещь, насколько уникально сознание, которое даже вот это тело со всеми процессами сотворяет. Поэтому вот на фоне этого все ваши разборы с жизненными историями, они вот крошечные вообще, пылинка. И вот это вот глубочайшее самовоспоминание вот этого безвременного вообще, безличностного, всеобъемлющего, у которых вообще пределов никаких нет. И тогда что сиди, сидят тельца в комнатах на планете Земля? Это муравьишки во вселенском масштабе, если на это смотреть. И что-то тут типа рулят. Понимаете? Смешно. А потом еще сопротивляются. Нет, я сейчас тут разверну все. Все галактики по-другому сейчас завернутся. Поэтому тут идея разбора с папой вообще настолько мизерна, и отсюда ты вот отсюда настолько ясность ты можешь это в миг вообще увидеть все. Вопросы какие-то мелькают, и сразу видите, зачем она это спрашивает, все. Видишь, то есть получается все, вот оно. Но это ум может сейчас описать как расширение, на самом деле, это просто рамки раздвигаются. Ты всегда этим была, всегда это безграничное, нет ни начала, ни конца. Это неиссякаемый источник. Но этого источника это не значит, что где-то там какой-то водопадик, да? Нет, оно вот само себя являет из пустоты, вот эта полнота. И тогда брать от кого-то и, и требовать от, чего, ну, от кого-то чего-то, ну оно бессмысленно, ты же отсюда всего являешься. Вот осознавание, вот, вот и глубочайший разворот. Это очень глубокое самоосвобождение.